Секрет Павла сам рассказал. Павел Прилучный томил-томил общественности мученицу Скарпович, как горшочек с картошкой в печке. И, наконец, признался, почему именно женился на зипюр Брутян. Эта тайна не давала многим покоя. Как почему не на мадам Карпович, а на Брутян? Итак, быстро. Оказывается, все дело не во внешности, а во взаимопонимании. «Я именно потому и женился», Потому что Зиппи абсолютно мой человек. Понимает меня с полуслова и знает, чего я хочу. Она всегда рядом. Но многие именно это ищут. А когда находят, радостно говорят: и не врут. Сами верят. Не-не, ну ты чё, не из-за того, что она моложе. Не из-за упругой груди я бросил старую жену, женился на новой. Просто вот это вот, как ее там, ну, молодая. У нас все сошлось и полное взаимопонимание во всем. Мы душевно близки. Как тут не похвалить Павла? Купился не на прелести физические, а на духовное совпадение. Как он сам сказал? Зиппи понимает его с полуслова. Знает, чего Павел хочет. Что понимаешь, Зиппи? Догадаться несложно. Ты симпатичная, я симпатичен чертовски. Бежим, в общем, бежим, пока дома никого нет. Это называется глубоким взаимопониманием. Линялая Агата, иссохшая Карпович, вот вам и весь секрет. Взаимопонимание. У вас этого с Павлом не было. Одна бледная и нудящая, вторая какая-то худая и что-то всегда хочет. А у вас в семье как? Есть взаимопонимание? На чем оно строится, если не секрет? Автор публикации Лена Миро. Рус -про специально для сайта кон.вс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам доброго и до грядущих встреч. Да, кстати, публикация называется «Секрет Павла». Сам рассказал.